Доброе утро, дамы и господа, уважаемые коллеги. Пятница, 30 декабря. Рад приветствовать вас на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube-канал, телеграм-канал, где мы говорим исключительно о поиске точек входа в начале тренда. Друзья, последний день рабочего месяца, последний день рабочего года. Подводим. Скажем так, итоги. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за доверие к моему каналу, за ваши подписки, за ваши лайки. Мне тоже это важно, ценно и приятно. Что хочется сказать еще. Со следующего года, я думаю, что мой канал будет развиваться еще активнее, динамичнее. Нас станет еще больше. С января месяца я планирую запустить чат отдельный интродей трейдеров для тех людей, кто хочет идти со мной вместе, развиваться дальше, искать точки входа внутри дня по различным активам. Поэтому, если у кого-то есть дополнительный интерес, пишите в мою личку, в телеграм-канал. Там я вас встречу, сопровожу в отдельный канал. Значит, Это будет чат с абонентской платой. 50 долларов в месяц. Поэтому, кто хочет, призывается welcome. Год выдался достаточно сложный для рынка всего в целом. Безусловно, да, нас ожидало много негатива. Давайте посмотрим вкратце, чем мы заканчиваем этот год и что может ожидать нас в следующем году. Давайте посмотрим. Вчера фондовый рынок Америки закрылся весь Практически в позитивном э, русле, чего не скажешь о рынке криптовалют, э, который продолжил э, свое снижение. Экономический календарь уже э, до следующего года, уже, естественно, разряжен. То есть до вторника, до э, 3 января, э, по сути дела, никакой уже деловой активности не будет. Первого числа у нас, э, естественно, Новый год. Второго рынки не работают, ну, частично там, да, и начало там где-то есть, какая-то деловая активность, но в целом все начинается, вся активность с третьего числа, поэтому я надеюсь, что 23 год будет более позитивным, чем 22 -й. ну, это, скажем так, мои ожидания, в любом случае мы будем принимать торговое решение исходя из того, что у нас происходит в реалии на рынках, исходя из тех новостей, которые нам подгоняют с большим успехом. Ну, будем принимать здравые решения, исходя из всего того, что будет складываться в общей мировой конъюнктуре. Посмотрим, давайте уже предлагаю перейти к графику биткоина. В целом, да, какая картина касательно даже волновой теории то есть у нас есть в принципе аптренд да он как был он так и есть да у нас сейчас существенный уровень коррекции произошел но в рамках волновой теории элиута пока рисуется все достаточно неплохо укладывается волновую разметку значит у нас было сформировано 1920 год первая волна вторая коррекция это все, начиная с ковид-дампа, можно идентифицировать как третью волну. Ну и то, что мы имеем сейчас, это пятиволновая структура четвертой волны, которая сводится сейчас в конечный диагональный треугольник. Но самое главное правило формирования четвертой волны, она не должна заходить за границей первой. То есть вот у нас уровень первой волны, это 13 700 долларов, плюс минус 100 долларов в зависимости от коссировок по разным биржам. Ну, собственно говоря, формирование этого диагональника и сводится к этим отметкам. То есть, надо понимать, что первый квартал, я никакого личного чуда от рынков не жду. Безусловно, Америка борется в рамках своей денежно-кредитной политики к ужесточению. Значит, следующий год ставки ФРС будет также поднимать, по крайней мере, первое полугодие. Ну, соответственно, это будет оказывать влияние как на индекс доллара, а индекс доллара будет в свою очередь оказывать влияние на весь криптовалютный рынок в том числе. Если мы даже посмотрим по временным метрикам формирования этого клина или финального да, треугольника, то мы видим, что он может сформироваться вплоть до мая месяца. Да, то есть мы можем иметь вот в рамках него какое-то несущественное движение да, с последующим выходом в верхнюю зону. В первом полугодии возможно еще какое-то снижение в рамках данной структуры. Но в целом нас может ожидать ближе к середине года начала роста. Соответственно, да, сантимент по рынку крайне негативный. Этот год нам запомнился всем крахом проекта «Луна» летом этого года. И крахом FTX, более серьезным, более болезненным на рынке. По крайней мере, очень много фуда, негатива. Многие проекты просто уходят на самое свое дно, пробивают локальные минимумы. Мы видим, какое терпит сейчас пока крушение проект Саланы еще на пике он стоил порядка больше 200 долларов под 250, сейчас это 8-9, перспектива достаточно мутная по нему. Поэтому, конечно, этот год выдался для многих криптовалютных проектов крайне тяжело. Но я понимаю, что чем больше негативного сантимента подгоняют на этот рынок, тем больше это заставляет многих людей расстаться со своими монетами, потерять веру в этот рынок и зафиксировать свои убытки. Но тем не менее, мы должны с вами как трейдеры понимать, что и как инвесторы отчасти, что чем хуже сантимент весь этот, тем а, больше вероятность того, что медвежий рынок подходит к своему концу. Мы с вами это видим и по характеру уже снижения, то есть объемы на рынке становятся крайне маленькие, крайне низкие. Снижения как такового, как и роста, пока нет. То есть, тренд, нисходящий в рамках четвертой волны, имеет свое старение. Шортить текущих отметок рынок, как минимум, это не разумно. Искать точки входа в лонг в долгосрок еще время не пришло. Поэтому в целом надо ждать развития ситуации. Да, мы то, что с вами видим в рамках дня, это в основном вынос коротких позиций, как лонгистов, так и шортистов Собственно говоря, бит биткоин эфир пока показывает такое достаточно слабое движение, поэтому ну, в целом альткоины выглядят очень слабо, и большинство из них смотрит на снижение. Но опять-таки, <coughs> все надо делать в рамках технического анализа в рамках той структуры рынка, которая есть в целом. Поэтому сегодня и завтра, я думаю, что надо расслабиться уже по отношению к рынку. Да, могут в это время устроить какие-то, скажем так, движения, да, но это будет все только опять-таки в рамках того, что кто-то захочет снять стопы очередных участников рынка. Поэтому в целом глобально пока рисуется так, то есть мы идем в рамках движемся в рамках четвертой волны нисходящего годового тренда, который я полагаю, что уже подходит к своему где-то завершению. Плюс-минус квартал, может быть два, и мы увидим какой-то выхлоп. То есть с технической точки зрения, с технической стороны, несмотря на весь негативный сантимент, который есть на рынке, я ожидаю, что где-то ближе к второму полугодию нас может ожидать уже перестроение структуры нисходящего тренда на, на перелом этой структуры в восходящем направлении. Что же касается... Ну, то есть, опять-таки, да, ждем формирования этого нисходящего клина и дальше уже по ситуации будем работать. Первая преграда, естественно, это вот эта трендовая нисходящая. Следующая преграда, это будет у нас очередная... Трендовая линия, которая по вот этим проводится пикам. Ну, соответственно, вот это наш, наш глобальный, скажем так, даунтренд, глобальная линия сопротивления, которую мы будем стараться на биткоине пробивать. По порядку формирования пятой волны уже надо будет смотреть по факту закрепления и в моменте того выхода из этого диагональника, когда это случится. Давайте посмотрим на, на эфир. Эфир также движется, ну, у него несколько другая графическая структура, это нисходящий параллельный канал. Вот, ну, безусловно, он где-то повторяет движение биткоина, да, он часто идет в разрыв э, с ним, где-то где ускоряется в два раза, где-то, ну, в основном, либо ускорение происходит в два раза в моменте роста, либо ускорение в два раза в моменте падения. То есть, тут очень большое значение еще влияет и доминация биткоина доминация самого эфира ну в рамках если предположить первого квартала это где-то январь февраль март то нижняя граница находится на отметках 800 долларов где-то плюс-минус ну верхняя граница тут пока 1100 поэтому где-то будем пилить этот äh, параллельный канал Опять-таки с движениями как вверх, так и вниз. Поэтому ну, в целом глобально будем смотреть за биткоином. Для того, чтобы понимать, что будет происходить у нас а, с эфиром. Так, что еще у нас с вами? А, <coughs> Доминация биткоина да, выглядит достаточно сейчас... Ну, во-первых, идет э, растущий тренд. Да, у нас есть сейчас сопротивление на отметках 42%. где Мы сейчас пытаемся пробить эту зону. Да? Э, более высокие уровни сопротивления, это отметка 44%. Ну, следующий пик это 48%. То есть Где-то в, в этих диапазонах мы сейчас будем с вами находиться и пилить эти боковые движения. Безусловно, при Резком, например, всплески и поднятие к уровню 44%, это вытянет дополнительную ликвидность из альткоинов. Ну, соответственно, как минимум с альтой сейчас надо быть очень аккуратным, потому что мы с вами видим, как многие проекты сейчас <coughs> терпят неудачу, поэтому если еще и доминация в этом смысле подтянется вверх, то я боюсь, что альткоинам будет совсем туго и тяжело. В моменте мы, кстати, видим какой-то всплеск активности на самом биткоине. Сегодня индекс доллара направился в восходящем направлении и фьючерсы на Америку торгуются в отрицательной динамике 0.2-0.3%. Поэтому в целом, конечно, и биткоин уже рисует минус 1% в рамках сегодняшнего дня. Но мы понимаем, что Начинается какой-то нажим на этот рынок. В целом, давайте посмотрим уровни поддержки в рамках текущих отметок. Это 16400 долларов. Но мы уже в который раз подходим к этому уровню. Есть шансы увидеть пробой его. Да? 16200 долларов. Следующая идет поддержка. Ну и финалка это 15 тысяч 700 долларов. Вот. Где-то в рамках этих этажей, в рамках этих диапазонов мы с вами можем двигаться и наблюдать движение, биткоина. Ну, То есть слабость покупателей здесь очевидна. Свечи идут объемные. Данная свеча, которая четырехчасовая, закончится у нас через 30 минут, ну, говорит нам о том, что мы поглощаем, да, вот это вот какое-то восходящее движение и при каком-то дальнейшем откате наверх можно подыскивать точки входа э, в шорт. Но опять-таки в рамках того, что у нас волатильность сейчас э, угасает ну, и у кого есть безусловно в кому э, праздника время, то можно безусловно какие-то короткие позиции отрабатываться. В целом, в целом, подытожу, э, рынок смотрит у нас пока вниз. Я думаю, что эта ситуация изменится. Но, опять-таки, будем работать по факту, не будем гадать. Ну, остальное все движение поддается техническому анализу, в рамках которого каждый день мы ищем точки входа в начале тренда. Друзья, всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю всем счастья, здоровья, удачи вашему родным и близким вашим семьям я думаю что добро в итоге должно победить зло в этом мире поэтому хочу подытожить все вышесказанное и в целом мы идем в нисходящем тренде Друзья, хочу подытожить все вышесказанное. В общем, в целом глобально идет нисходящее движение, но мы сейчас не об этом, а уже говорим. Мы целимся в рамках 2023 года, ждем какой-то положительной динамики, положительного изменения ситуации. Поэтому в данный момент времени я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, вам и вашим близким. Позитива, удачи и побольше радостных дней в нашей жизни. С вами был на связи честный трейдер Дмитрий Нискевич. До связи в следующем году. В рамках видеообзоров, в рамках общения телеграм-канал. Я буду постить какие-то интересные моменты. Свои мнения по рынку. Поэтому желаю еще раз всем удачи. Всем профита. Всем добра. И всем пока.